Ребята, может кому-то пригодится, не дай бог, конечно, но если кому-то полезно, тут небольшой курс психологии нужен, так сказать. Тебе напарник нужен? Да, напарник. Никто? Ну, если человек с оружием и он вас не стреляет, значит он вас убивать по сути не хочет. Тут ситуация идет, на, ну, например, такое расстояние. Покажите. Человек направляет на вас оружие. Ну, стрелять он вас не хочет, если он на вас просто направил. Соответственно, если он на вас направил, оружие, значит ему от вас что-то надо. Хочет поговорить или еще что-то. Если он достал и вас стреляет, ну тогда уже извините. А, задача максимально, ну, узнать, что он хочет, во-первых. Он по-любому будет что-то говорить. Деньги ему нужны или еще что-то. А, вот стоит, угрожает. Там. Давай деньги, говорит, грубо говоря, мне. Говорю, Дружище, Наркез, да, да, контроль, там. Телефон. Все, все там взял, сейчас все, деньги там. Сейчас отдамся, все. Выстрела не произошло. Удержание так, не так сильно давит. Главное, палец, да. Да. Главное отход, ну и контроль. Ну а дальше фантазия. А можно это повторить чуть-чуть медленнее, а ты, пожалуйста, да. сними перчатку, потому что на темном фоне темного пистолета ничего не видно. Вообще, в процессе ну, обучения, ну, там, человеку нужны деньги, опять же, те же самые. Вы там что-то копаетесь, да, подходите там, изображаете из себя жертву. Он думает, что он хищник, я жертва, там, все, что-то. Вы видите, да, пистолет, страшно. Там, якобы, достаете деньги, можете даже достать деньги, бросить ему в лицо. А вот здесь сейчас по пункту, что ты делаешь? Ну, Шипа, грубо говоря, там, да. вот она, вилочка. Вы взяли, да. Вот она. Идет фиксация. Человек при таком положении, он. Но ну, основной это уход. Уход с линии. Человек, если Вдруг он подготовленный, нервный, еще что-то. Вы отходите. Он, он вот он произвел выстрел. Главное, чтобы выстрел, выстрел был не у вас, да, в сторону. Человек мешкается, опять же. Человек, опять же, мешкается, там еще что-то. Вы уходите, да, все, он меня убил. Поэтому если вот этот прием производить, то только отчаянный может вот так вот прямо стоять и что-то делать. Теперь самим давил. Вот. Можете даже зафиксировать нижней мировой Да, я понял. Вот. Это уже при отходе. Угу. Ну, выстрел, выстрел он не вот сделал. Вот он указательный палец, который да, должен был лежать на спусковом крючке, но Нет. сейчас не лежит. На он всякий случай я свободный ход курка не, не даю. Ну мало ли я там неправильно что-то сделал и он нажимает. Не даю, потому что скорости бывают такие, что и, соответственно, потом, ну, один, один из приемов. Человек физически, даже если сильный, даже если человек сильный, физически, очень, вы как, как угодно, хоть зубами в него цепляетесь, но вы должны этот пистолет как-то у него отобрать. Но при идеальном стечении обстоятельств. Все, контроль. Еще разок, выпали из кадра. Подожди, ты покажи на ты покажи на уровне. На уровне, не уводи меня вниз. С какого момента? С Начинать, момента как начин. ты уже его зафиксировал. Да. зафиксировал. Фиксация? Угу. Переход. Контроль. Можете даже ему палец вот сломать. Вот он. он палец палец. Зажатый. Ну, зажатый. Неудобно положить. Дальше. Сильные болевые ощущения у человека это шоковое состояние даже может, если палец Для сломать. Это без перчатки, поэтому человек физически сильный, человек в перчатках и прочее. Если вы выполнили первое действие и не можете взять его на контроль, хоть зубами цепляйтесь. но что, ну, главное, чтобы оружие в вас не было направлено и как угодно отбивайтесь. Просто когда я занимался <клес> данным мероприятием, когда нас учили этому, человек мне попался ну, ростом, наверное, ну, метр девяносто и такой довольно-таки плотный стоял инструктор и смотрел, как я буду делать. Он мне не поддавался, я просто там чуть ли не лег на, на его руку, чтобы забрать пистолет.